Привет, друзья! Сегодня расскажу, как сыграть русскую народную песню «Цвели, цвели цветики» в обработке Бориса Троиновского. Нотки этого произведения вы можете скачать у меня в нотном архиве, ссылка будет в описании. Находятся они в «Школе игры на балалайке» авторами Чепаренко и Мельникова. Сами нотки находятся на 135-й странице в этом сборнике. Произведение я решил разделить на четыре части. И сегодня я расскажу э, первую, вторую, ну, условно, часть или цифры. А спонсором нашего сегодняшнего видео является Михаил из города Пушкино. Привет тебе, Михаил. Так, ну, поехали. Давайте сыграю первую, вторую цифру после вступления фортепиано. И по лайк отвечать. Мы ее в следующем видео разберем. Так, давайте сразу список скажу. Сегодня список у нас народный. Джипси Балалайкас, Джовиш Фрейлах. Видимо, так читается, не знаю. В общем, смотрите, как правильно пишется. Напишу там в описании. Вижу чудное приволье. Видимо, вариант, который мы играем в кубанском казачьем ходе. Ох ты, степ широкая, да в саду дерево цветет. Виновата ли я, и эх лапти да лапти мои». Ну, альховка, да? Ну, поскольку у список такой интересный. Давайте так, наверное, разберу то, что наберет больше всего голосового. Две вещи. Две вещи, которые наберут больше всего голосов, те и разберу. Так, теперь давайте разбираться с цветиками. Поскольку произведение играется с аккомпанементом фортепиано, ну, скажем так, дуэт, балалайка фортепиано, можно, кстати, взять гитару. Вступление играет фортепиано. То же самое. Тему. Это Сыграла тему, в принципе. И баллайк тоже самое играет. Сольно. Поехали. На вибрато. Помню, что вибрато у нас играется не путем надавливания на вот этот участок струны, а на подставку. Вот этим местом. Поэтому здесь у меня трубочка, да, чтобы струной не резаться. И мы давим на подставку и качаемся. На коротких нотах я делаю примерно 2-3 движения. На, на длинных нотах, например, на четвертях, я делаю больше движений, но с запаздыванием. Видите? То есть не сразу... В общем, потренируйтесь отдельно делать вот эти хм, качели, <смех> качающиеся движения. Вот это но... на длинных нотах лучше делать с, с небольшим опозданием. Видите, так оно звучит интереснее. Так, ля си до ля, ре фа ми ре до ля. Первая фраза, вторая фраза. Ре до ля. и немножко сидели на этой нотке и потом идет кусок на Тремола да, мало очень проникновенно, очень меленькая, не нужно разбрасывать рукой сильно, да, и не очень плотная, практически играется вот здесь ближе всего к грифу на пианиссимо, то есть тихо. Мелодия фа, соль, фа, ми, ре, ми для Фа, Ре, Ми, Ре, Фа, Ми, Ре, Ля, Си, До, Ре, Ля, Ля, Ми. Там по второй струне идет. А, ре, Ми, Фа, Соль, Фа, Ми, Ре, Ля. А потом плесанда вторым пальчиком и переходим на тремоло по одной струне. Довольно-таки сложный прием. Сейчас расскажу, как выиграть. Так, вторые струны. Ре. До, си, до. Я. Ре, соль, до. Вот это место. Три нотки. Это получается раз, два, три, четвертый такт, второй строчки. Ре, соль, до. Придется выучить отдельно, особенно большой. Большое Особое внимание обратите на большой палец. Видите? Большой скачок сюда. У большого пальца большой скачок. И сюда обратно вернемся. Ре, соль, до, си, ля, до, си, ля, си, ля, соль, ми и ре минор. Фа, ля, ре. Полный аккорд. Потом, опять-таки, придется вот это место проучить отдельно. Идти всего лишь две ноты. Ну, два аккорда, скажем так. Большой палец придет сюда переставлять, видите, да? И еще один сюда скачок. Получается ре минор, ля, а потом ре аж. Ля, ре. До, си, ля. За это время нужно перейти от... Тремоло по трем струнам вот здесь. И перейти вот сюда на тремоло по одной струне. Очень сильно напоминающий прием одинарная пицциката. Но более в подвешенном состоянии рука находится. То есть мы работаем так же, как при бряцании. выгибаем запястье и перемещаем руку вот в это положение, немножко сюда, ближе ну, к корпусу и дремолируем где-то вот уже на самых верхних ладах. То есть система якоря продолжает работать, но в очень маленькой амплитуде. При этом желательно опираться мизинцем, ногтем мизинца на панцирь. Если у вас нет панциря, то ну, сочувствуем. То есть Придется мизинец больше выставлять на деку да, и деку царапать. Ну, для тех, у кого есть панцирь, в общем-то, лайфхак такой. Okay. Так, и идет э, следующая э, цифра. Начинается с вступления опять-таки фортепиано. Ответ балалайки на вибрат. Ля си до ля фа ми ре до си ля ля ре ре до си ля ля и тремолон. Унисон. Крещен, да, то есть увеличение динамики или звука. И опять переходим на 12, на 12 лад на ля и играем все это на одинарное тремоло по одной струне. Значит, ля, соль, до, ля, соль, ми, ля, ми. миля, то есть фа -ми -ре -ми. второй палец потом переходим на 1 4 да? и пошла вариация. в следующем видео разберем вариацию по поводу аппликатуры значит аппликатуру я здесь старался сыграть именно как в нотах в нотах аппликатура написана, вот но некоторые моменты можно сыграть как я играл то есть я немножко тоже была моя исполнительская, скажем так, редакция. То есть здесь аппликатура не очень принципиальна. Принципиальнее аппликатура в вариации, где вариации 16. Там придется выучить по, по аппликатуре. Так, ну на сегодня пока все. По списку знаете голосовать куда. Пишите, если надо позаниматься по видеосвязи. Микрофон стоит, ждет ваших заказов. Балалайка тоже ждет. И нужны нотки лайки, подставки, пишите мне Заходите в группу уроки игры на Балалайки Почта моя в описании Ссылка на у группу, на мой сайт Все в описании есть Пока